Здравствуйте, дорогие друзья! На связи с вами снова Александра Бонина. Ну что ж, сегодня у нас с вами самая интересная тема. Это лечебные упражнения при боли в пояснице. Сегодня будем полностью разбирать основные принципы этих упражнений, как их правильно сочетать, как их поэтапно выстраивать в своих тренировках и так далее. Сегодня у нас с вами в планах основное это принципы лечебных упражнений для поясницы и их правильное сочетание. Разберем основные мифы и... Особенности использования упражнений конкретно для поясничного отдела позвоночника. Следующее, я вам расскажу про трехэтапную систему восстановления поясницы с помощью лечебных упражнений. Я эту систему достаточно долго разрабатывала, подбирала к ней упражнения и сегодня я про нее вам подробно расскажу. Ну и естественно, напоследок обязательно вам покажу вживую 5 самых запрещенных упражнений для поясницы и 5 разрешенных упражнений. Давайте и переходить уже непосредственно к теме. Принципы лечебных упражнений для поясничного отдела позвоночника. Первый принцип. Не надо закачивать спину. Дело в том, что я замечаю, что у многих людей складывается впечатление, что если есть проблемы в пояснице, то обязательно нужно закачивать и очень так хорошо тренировать мышцы спины для того, чтобы быстрее восстановиться. Во-первых, спину ни в коем случае закачивать нельзя, потому что тем самым вы больше даете нагрузки на позвоночник и это наоборот может только усугубить ситуацию. А тем более, когда у вас есть, допустим, боли в спине, то здесь вообще нельзя спину нагружать, а наоборот нужно ее разгружать. Поэтому нужно уметь не только восстанавливать тонус мышц спины, но их и расслаблять. И как мы с вами обсудили в прошлом уроке, что поясница это не только мышцы спины. Но есть еще и противоположное мнение, что мышцы спины нужно растягивать для того, чтобы восстановиться. Это тоже неправильно, потому что если вы будете заниматься только растяжкой, то вы никогда не восстановите мышечный корсет и не создадите прочную опору для позвоночника. Да, конечно, вы расслабите мышцы спины, восстановите эластичность связок и так далее, но вы не укрепите позвоночник, а это тоже очень важно. Поэтому, как правильно все-таки заниматься? Нужно сочетать и растяжку мышц и связок, и восстановление нормального тонуса всех мышц. Поэтому давайте обсудим, что же имеется в виду под этапным восстановлением поясницы. Как правильно включать каждую группу мышц в тренировку лечебными упражнениями. И берем с вами самый первый этап. Это подострый период. То есть, вот мы с вами научились снимать острую боль, постепенно боль стихает, и мы начинаем уже подключать активно лечебную физкультуру. И на самом минимальном, первом этапе, что мы должны делать? Во-первых, комплекс упражнений должен помочь мышцам спины разгрузиться, а не нагрузить их еще больше. Поэтому, естественно, мышцы спины сейчас мы пока не включаем. Здесь активно будут работать ягодичные мышцы и мышцы передней брюшной стенки. И самое главное – соблюдать условия. Все упражнения на эти группы мы выполняем только строго лежа на спине, потому что поясницу мы ни в коем случае не задействуем, даем ей полностью разгрузиться и отдохнуть. Затем, когда мы некоторое время позанимались по первому этапу, обычно это занимает где-то недели-две, то мы переходим ко второму и немного увеличиваем нагрузку. Мы подключаем уже только сейчас мышцы спины. И затем наступает третий этап, это уже тренировка мышц стабилизаторов позвоночника. Итак, переходим к живому видео и я вам покажу эти варианты упражнений. Это упражнение вредно для поясницы, потому что тем самым у вас скругляется спина и большая нагрузка идет на позвоночник, поэтому наклоны вниз с круглой спиной, как будто вы хотите растянуться вредны для поясничного отдела позвоночника. То же самое, как его вариация, когда вы наклоняетесь и хотите сделать мельницу. Здесь получается двойная нагрузка на поясницу. Кроме того, что она и так у нас согнута, скругленная, так еще мы выполняем с вами скручивающее движение. Поэтому взамен нужно выполнять правильные наклоны вперед за счет удержания мышц стабилизаторов позвоночника. Выполняем наклон вперед, при этом мы сохраняем изгиб поясницы и держим всеми мышцами спины и позвоночника наш поясничный отдел. Для того, чтобы выполнить это упражнение правильно, вам нужно отвести таз назад и немного согнуть колени, и затем подняться обратно вверх. В этом случае работают мышцы-стабилизаторы и укрепляются как раз все эти мелкие группы. Для поясницы вредно выполнять любые повороты в сторону именно за счет этого отдела позвоночника, потому что если мы выполняем скручивание и у нас идет вертикальная нагрузка на позвоночник, мы увеличиваем эту нагрузку в несколько раз. Особенно если у вас есть проблемы именно в поясничном отделе, либо это грыжи, либо нестабильность, либо протрузии, то с этим упражнением нужно быть осторожным. Взамен лучше использовать упражнение другое, которое также укрепляет поясничный отдел позвоночника, но не создает никаких неблагоприятных условий для поясницы. Для этого нужно встать на четвереньки и выполнить изометрическое упражнение для поясницы. Руку мы убираем в сторону и задерживаемся в этом положении. Здесь у нас тогда включаются мышцы-стабилизаторы позвоночника и идет не такая большая нагрузка на поясницу, потому что мы находимся с вами в разгрузочном положении. Здравствуйте, дорогие друзья! На связи с вами снова Александра Бонина. И вот мы с вами встречаемся уже в третьем...